Всем привет! Меня зовут Никита Кузнецов, вы смотрите канал «Настольный теннис для всех». Хотел бы поблагодарить э, вас, свои зрители, за то, что вы стали более активно подписываться на мой канал, э, услышали мои просьбы. И э, еще раз хотелось бы напомнить, для того, чтобы канал существовал, крайне важны ваши лайки и ваши подписки. Сегодня видео не совсем обычное. Сегодня я хотел бы поговорить о физической подготовке спортсмена и рассказать вам о такой прекрасной вещи, как скандинавская ходьба. Да, наверное, вы сейчас скажете, что это для пенсионеров, для дедушек, бабушек и вообще к настольному теннису это отношение никакого не имеют. Я хотел бы вас в этом разуверить, потому что скандинавская ходьба – это один из видов физической подготовки, который поможет вам находиться в нормальных кондициях для того, чтобы вы могли эффективно тренироваться и достигать каких-то высот. Давайте немножко об истории возникновения. Эта ходьба зародилась, как вы, наверное, уже догадались, в Скандинавии. Более того, финские лыжники и биатлонисты использовали это как дополнительные нагрузки, например, летом, когда снега нету и приходилось как-то себя поддерживать. То есть, этим занимались изначально не какие-то бабушки, дедушки, а олимпийские чемпионы, люди с очень крепким и развитым телом, согласитесь, что... Лыжники, биатлонисты, очень тяжелый вид спорта, можно сказать, лошадиный и требует очень много здоровья. Теперь о пользе. У меня у самого а, была травма и а, мне а, определенное количество времени нельзя было заниматься бегом. Я очень любил это дело, бегал три раза в неделю по 15-20 километров, но вот а, когда залечил травму, Доктор сказал, что пока лучше с этим повременить, и для себя я подыскивал необходимые нагрузки. Конечно же, я посещал бассейн и обратил внимание на скандинавскую ходьбу, прочитал в интернете интересную статистику, оказывается, что при скандинавской ходьбе задействовано 90% мышц вашего тела. Например, когда вы бегаете, у вас задействовано только порядка 50-55% мышц. То есть, согласитесь, очень интересное направление, также оно очень полезно. это кардионагрузки, и также позволит вам данная ходьба находиться в тонусе. Теперь давайте поговорим немного о самом инвентаре я приобрел вот такие палки я вот одну вам продемонстрирую на примере в любом спортивном магазине они есть цены разнятся от 700 там до 3000 рублей вот конкретно эти палки я покупал за 800 рублей и согласитесь как бы это достаточно демократично что касается самих палок первое Петелька для фиксации руки очень удобна, потому что эта петля необходима для правильной техники. Так что сразу обращайте внимание, есть палки без таких петелек, есть, продаются уже в комплекте с петлями. Далее ручка, она анатомической формы, видите, загиб, чтобы было удобно держать, и она из пробки. Для того, чтобы, например, летом в жаркую погоду, когда руки начнут потеть, она будет активно впитывать пот. Э, очень удобно. Есть обычные ручки пластиковые, есть э, с накладками, которые заменяют натуральное пробковое дерево. В принципе, кому что нравится. Но сразу скажу, что из э, натурального пробкового дерева палки будут стоить на порядок дороже. Я считаю это необоснованной переплатой. Далее. Для того, чтобы вам было комфортно и вы эффективно могли заниматься данным направлением, палки подбираются под ваш рост. Вы в интернете без проблем можете найти формулы, да и как это рассчитывается. При покупке палки также на упаковке были градации по росту, как ее выставить. Вот непосредственно данная модель телескопическая, то есть под свой рост. Я настроил, зафиксировал и э, как бы крайне удобно. Существуют палки также, которые с антишоком, то есть когда вы идете, э, и э, палка за счет этого антишока смягчает э, удар о землю, то есть э, немного разгружает э, ваши руки. Также посмотрите, э, существует специальная насадка это для зимы чтобы палка не проваливалась снег и металлический такой наконечник для того чтобы более удобно вцепляться можно было в поверхность по которой вы идете чтобы руки не проскальзывали также для ходьбы по асфальту существуют вот такие специальные наконечники они выполнены из резины одеваются на вашу палку для того чтобы когда вы идете по асфальту она не проскальзывала тоже очень полезная вещица не забывайте требовать ее в магазинах, потому что покупая один комплект, мне, в принципе, их даже и не дали. Теперь поговорим о технике выполнения скандинавской ходьбы. По сути, тут нет ничего сложного. Первый момент – это руки у вас двигаются параллельно ногам. Второй момент – движение ног осуществляется с пятки на носок. Вот вид сбоку, посмотрите, нога ставится на пятку и потом перекатывается на носок. Также э, руки у вас должны э, находиться под углом 90 градусов, там, ну плюс-минус, да, все это условно, согнутые э, в локтях для того, чтобы ваша спина разгружалась и руки тоже были задействованы в этом процессе. И также э, посмотрите, когда э, заключительная фаза, в конце э, руками вы чуть отпускайте палку, и за счет того, что она держится на специальной петельке, которая называется темпляк, она у вас не выпадет из рук. То есть техника правильно выглядит вот таким образом. Посмотрите, как работают руки, и в принципе здесь нет ничего сложного. Но самое важное, сразу поставить правильную технику, для того, чтобы добиться нужных результатов. Ну как вам, нормальная тема? Если понравилось, ставим лайки, подписываемся, и пишите в комментариях, считаете ли вы, что скандинавская ходьба это полезно или это просто очередной шлаг, который хотят нам продать под видом маркетинга. На связи был Кузнецов Никита. Играйте в настольный теннис, занимайтесь скандинавской ходьбой и до новых встреч. Всем пока!